mm eh? THAT WAS BY THE SAMmile inside. Err recuperating! 谢 into the digital Forgive Twelve seconds later <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> eh? <Yeah>. YEEHEE! <Yishy! laughs> um, um, um, um, um, um, um, um, ah, ah! That's a giant syrup! I don't know what I'm saying, I'm so weird! I'm so Ow, Ow! Um... Uh, uh, uh. Uh, little, little, little, little, dance. <gasps> uh, uh! Uh? <gasps> <laughs> That was line for all Many months later. <laughs> <laughs> That was nice <laughs> <coughs> R formas irris veulent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 <музы> Короче, ребята, мы сидим тут тусимся, пока мы очень долго сидим, мы ведем еще вуди Ратверил, и они оба приехали в портал снова. Я разберусь с этими а вы со мной, ребята. Да, сэр, Коржик. Да, сэр, Коржик. Я тоже с вами пойду. Да, ребята. Давайте разберемся с другими придурочками. Покинул нас. Я не знаю. Может быть какой-то ротвейлер кинул дымовую шашку отравлений. Не знаю. Эти придурки кинули дымовую шашку. Они хотели устроить ловушку. Опять задолбали уже. На саки! Сейчас один выпил. Блин! Почему ты мне самогон не даешь? Саси! Я выгоню их отсюда. Да сколько же можно то? Что же будешь делать то? Стойте, а не стоять, кем же шеет ПВ? Сэр Нам конец. Нам капец. Ребята, бежим отсюда. Тарты вс. Тарты вецублабак. Мой лак, и Прошло два ровно дня после взрыва. Out. Что произошло, я не понимаю нахрен. Может быть они взорвали здание полицейского участка. Вуди и Ротвейлер взорвали нафиг полицейского участка и они нас разозлили. Ох. Да будь ты проклят, Ротвейлер, мы тебя скоро поймаем нафиг. Проклятый Вуди и Ротвейлер, я найду вас. И что нам теперь делать? Надо же было нас разозлить и забрали ключи и пульт управления портала. Зашибись вообще, короче, поехали в Чикинган туда же. Тфу, кфе-кфе, закашлялся, ой блин. Короче, ребята, пошли искать такой же пульт управления и мы поедем. Нададим и накажем, арестуем оба. Коржик, ну ты придумал, молодец. Ну поехали тогда. Хорошо, заходим в дн. Американские пунктики возьмутся. А в это время...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 Короче, ребята, пошли в порталы и мы увидим того же при заклятых врагов. Они же со своими ребятами по имени Игорь Морель 66, Ковули Ротвеллер, опасные подсытые породы. Я вас уничтожу, дураки. Давай делай. <звык> а -а -а -а -а -а -а -а. Короче, я тут тоже попал в портал А Ребята, прикиньте, я знал про такую портал, и я очень сильно люблю. Мороу 66 кей Поцик. Игорь, кидайте кубик, и мы будем играть кубик Рубиком. И будем кушать пирог на перерыв. Давай, Курару, я буду кидать кубик у Рубиков с пациейком и горм чикинга. Давай. Давай. Это наш лубик. Рубиков на Ну хорошо, пацик, я сыграю. Ты посмотри, в трену, в один, в What are hmm. <laughs> <laughs> <to work. coughs> <Two> hours later 95 <sniffs> uh... uh... uh... А вот и дом Мария-66к, я нашел его дом со своими друзьями по имени Пацик и Парурой Игорем, и Мария-66к, и Вуди и вы у меня попляшете, идиоты. Мы отомстим вас, заразы. Мы прикончим вас и будем стрелять. Да-да-да, вы все поняли, придурки. Мы отомстим этих идиотов. Короче, пацаны, мы пока играем кубик-рубик и всю ночь, когда мы будем придумать планы. Он сам решил придумать план. Пороро а может завтра. А. -а, -а. Ну да пороро, завтра мы сделаем план. Пацаны, пора спать все, а полицейские завтра продолжат. Пацаны, ты завтра будешь делать или что? Я Я пойду спать. Марио 66, пошли вдвоем спать. Нам очень устали, потом сделаем план завтра. Да. идем. Прошло ровно часа 8 утра, на следующий день. Вы уже здесь? Да! Да! Да! да. да. Итак, план Сказал, Молодец, пацан. Ты нам рассказал, как найти маму ротвейлера. Молодец, пацан. Ты сказываешь, что ты делал план тогда. Очень красиво сказал. Хм. А -а. Идем. Настолько позже, что старый рассказчик устал ждать, и им пришлось нанять нового. Ах так. Как же меня это надоело. Я должен убить их Компот Ну успокойся мы сделаем как раз Ну тот же место Вуди пытался сесть в грузовик и взял своих корешек. Сейчас погоди, я даем кончик. <мес> и мы погонимся за придурками идиотов. Мотоцикл полицейских возьмем. Черт, они спасают Ольгу и сыни Ольги и маму Ратвелира. Но папараццилеры упомянулся персонаж с КДС, но другое. Ага, сядем полицейские мотоциклов и машины возьмем одну. Идемте. Погнали. Мы с вами решили спасти вас, но где же доктор Ливси? Он должен вернуться к нам, помощь которой он дает оружием или корями Да-да-да, мы верим, что хотим не беспокоиться, мы потом положим вас в грузовика и спрячетесь тут. Мы с Марио 66. Меня зовут Игорь, я родился в Чикенугане, очень долгие времена. Сейчас он придет, доктор Ливси. <звы> Здравствуйте, я доктор Ливси. Да. А что сделал? <звы> Привет, доктор Ливси. Уйди нам все оружие и здоровье, и мы тебе возьмем команду. Ты нам должен защищаться от полицейских. Какой хороший доктор Ливси, он лечит всем лекарь, он врач и добрый, и смех такой забавный. Да ты прав, пороро он всегда делает это. Ну ладно, пожалуйста, спасти. Нужны пушки. Ну ладно. доктор! Ну ладно. Эй, вы куда, ну ка, вернитесь, кто взорвал моё здание у полицейского участка зараза? Алло. Алла, прием коржик. Ребята, прием. Езжайте туда же. Преследуйте за фур, а я буду стрелять придурков. Ок. Выезжаем уже. Собралась уже, давай начинай. <звы> Ох, я вас поймаю, придурки. <звы> я и. <звы> ну тебе конец отвели. За то, что ты взорвал здание, идиот. Да прикончи их компот, я карамель туп. Зомби взять их. Сейчас погоди, буду драться этих придурок. Я тебя побежду, компот ты накачу. Хочу хрень. Дерись со мной, как мужики. Ай. Ал, ты дурак, что ли? Как ушатаем нафиг? Ты меня заплатишь за это придурок. Меня выкинет отсюда с работы, и что, убью тебя зараза Марио быстрее бей его скорей, я Игорь пока тут стою Давай братан бей по-настоящему, покажи этому компосту полицейскому Получил зараза, будешь знать какой зомби Иди сюда, проклятый губер. Так мало, урод. А -а а -а -а Ты на пенек сел, должен был косаредать, Все не бей, пожалуйста, я умираю. Ран у меня, блин. куда <свечес> эти... <свечес> <свечес> <свечес> <свечес> Два часа спустя. После этого доктор Ливси намазал Ротвейлеру раны ему с повязкой и кровью, за то, что она убивала в руку в плечо. И ведущий доктор Попов рассказывает он, а КДС персов. Как прошло время спора о РО гостях у о 66 кино-чай пили с тортом и пирогом. Как вы провели время? Ольга вместе с сыном отправились домой и оба. Короче, ребята, для вас от души. До свидания. Are you gonna? какой сегодня день а это да 16 сентября круто 2022 года вот это крутяк сейчас пойду в телевизор посмотрю Короче, пойду-ка я посмотрю новости про убийство Коржика и Карамелька и Компот. Короче, я пойду новости смотреть. Ну ладно, посмотрим. Здравствуйте, это новости 7 ТВ. Кто-то сегодня убил ее карамельки дочью и Коржика и Компота сынулях. Об этом рассказывается разыскивание, и больницы попали с утра до 15 сентября. Лежали больницы, отломанные ноги и голова грязная в взрывах. И это понятно, что же дальше будет с этим полицейские дети ваши по имени Коржик, Карамелька и Компот. Подожди-ка, мои дети умерли два сына по имени Коржика и Компота и одна дочка по имени Карамелька. не ей Это уже не спасти именно так. Это разыскивается пухлый мужчина по имени мистер Ротвейлер и мальчишка по имени Вуди. Это посвящается о том, как ехали в грузовиком с мамой и Ольгой, и сыной и пароро и Пацик, и Мария 66 к Игорь, потому что думали о убийстве. Их очень жалко. Там тоже будут разыскивать другие полицейские. С вами я, Новости 7 Тв. До встречи. Проклятые придурки. Ох, у меня получат идиоты. Кто убил моих детей? Вот ты проклят Ратвейлер и Вуди. Офигели совсем, что ли? Я не разрешаю убивать дитя мое. Заразия. А. Ну все, держитесь у меня. Эй вы! Какого вы черта убили моих котятов? Они же были полицейскими, а вы убиваете моих детей. А вы вообще кто такие? <связывая> <связывая> <связывая> Я вас побью нафиг, понятно вам? Это вам конец. Я покажу ролик про убийство всех детей. <связывая> по Иди Ты на да, я меня. Куда Зараза. Я убью вас, развейлер, и убью я взорву вашу район из как достать соседа дом. Задолбали, дураки. Где сначала убил пистолет и кинул в лицо коржика. И тот самый мальчишка по имени Опасный подсып. Потом сначала Марио 66 кубил этого компота и взорвался от этого грузовикой этой фигней. Потом ты сначала убил ее карамельку. Вы унылые дурачки. Все конец, ребята. Я буду убивать мощное оружие. Иди <связать> куда где вы? Куда вы прячетесь, идиоты? Ну-ка вернитесь, идиоты. Сейчас куда не устрою.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 ты как сюда забрался, придурок! Я тебя застрелю нафиг! <смех> Эй, ты что делаешь? Хватит, пожалуйста! Я не хочу, чтоб ты меня убивал! Я разрушил твой дом! Все, чувак, я сдаюсь нафиг! Ты меня не заметил, что я делаю! Real <laughs> <laughs> with <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>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 Мужчина, мы сделали ваш дом. После взрыва вы позвоните полицию и арестуете этого бандита. Как бы он злодей 5 трех котов. Я узнал его, спасибо, что позвонили нам достроить ваш дом. Но не беспокойтесь, ваш дом все порядке и норме. Да-да-да, идите в дом. У вас готово домов. Мы достроили очень долго. Слава богу обошлось. Не бойтесь, ребята, вас никто не сделает. Ребята, пошлите, давайте, что вы там, болтаете. Сэр, я арестовал вашего бандита, теперь вас не беспокоит от него. Я посажу тюрьму за это выкрикиванием. От вас ничего не сделает. Удачи, ребята. oh ah <laughs> oh, no oh hell no no ah. Ah. Mm. damn I hate gravity oh no ah. damn yeah <laughs> <laughs> <laughs> yes, I'll be honest I ain't got a license